привет дорогие друзья интернет-пользователи гости моего канала с вами за мной я Серый кролик ну мы находимся заново на крольчатнике у нас потоп ну как вы все уже знаете это уже не первый раз Ну, я привык к роликам уже тоже вроде бы никто не жалуется все сидят мирно сегодня будет видео о том э, постараемся ответить на ваши такие вот вопросительные комментарии да, потому что писать мне часто долго и должен быть они обширные комментарии и это занимает большое количество времени поэтому будет небольшое такое кротенькое видео так, первый был интересный комментарий В виде того, что э, крольчиха в сильной охоте королю подсадку делаем, но случки нету Она ему не дается Если это действительно охота да, э, То есть петля ярко-красная, такая уже насыщенная Воспаленная, опухшая, как ни назови Берем любую нить, шпагат Берем крольчиху ну Для примера Ади сюда Сюда ходи. Крольчиху Вот, например, она в сильной-сильной охоте да? ну, Берем ниточку Петелечку Петелечку вешаем на хвостик Конечно, этот метод Не будет никто и не использовать С этих ну, заводчиков Большое количество, которые держат кроликов Да, Они мои видео не будут смотреть Это видео будут смотреть те, кто держит кроликов первый раз Или же э, у кого маленькое Небольшое подсобное хвиле Смотрим, садим крольчиху к кролу, за попу поднимаем, здесь за уши я ее хорошо держим. то есть фиксируем, чтобы она ну, была зафиксирована. Приподняли, после этого ниточку мы натягиваем сюда ушком. попу приподнимаем, здесь снизу, все. Друзья, хвостик она уже не опустит и не помешает королю до его работы. Вроде бы все элементарно, все просто. Самое главное, чтобы было. в охоте. Хвостик сильно не дергайте, вот рвете. Все. Здесь не на узелок, а просто на ну, петличку, которая потом можно легко развязать. А не, пускай бегает с этой петлей. Так интереснее будет. Чиха ты. А то одному неудобно работать. Я сейчас... Вот такая кранчиха, вот такой простой способ. Я уверен, что если кто-то уже давно держит кроликов, он об этом способе знал. Если вы впервые держите, то уже узнали. Пользуйтесь, пускай у вас все хорошо. Сейчас мы пройдем в другое помещение. У меня был вопрос, как сделать прицепное для своего мотоблока, как у меня сделано из мотоцикла. Go. Так, на улице у нас дождь, поэтому мы под навесом находимся Вот такое небольшое устройство Сделали поворотную Здесь, одним словом, две трубы Одна, которая держит каркас, проварили, ну, чтобы точки ставить Сверху поставили трубочку, небольшую Внутрь запустили, ну, шток Здесь сварили вот такую фигню, чтобы можно было под прицепной ставить в мотоблоке и чтобы он прокручивался. То есть, если не дай Боже, чтобы мотоблок если куляется, а ты остался на том месте, как он был. Или же наоборот. Ты куляешь, а мотоблок остается на месте. Дальше. Сидушка. Сидушка крепится у нас. Рама. Здесь сделали косыночку. Здесь сварная вот такая буквой П. Та же рама. Вот. К этой раме приварили болты, на которые, грубо говоря, крепили вот эту всю конструкцию. Вот она. Жинка снимает, она, наверное, не понимает, куда смотреть. Но суть дела такой, что сделано элементарно, все просто. Буквы П сварили, приварили дышло, приварили косыночку, чтобы держалось. Конструкция легкая, для того, чтобы можно было бы даже, ну, знаете, одной рукой это все тянуть. Вроде бы ответил, показал. Идем дальше. Лайфхак или как там еще говорят нашего огорода. Как вы видите, парнички у нас такие импровизированные с открытым верхом, друзья. Поливать их не нужно. Автополив. Очень удобно, видеть брак. Немножко, немножко вот здесь вот, видите, не промокает. У нас самое лучшее растет, знаете, где, где самое больше удобрений, блин. Ну, парадокс. Женка довольная, все повливается, ей не нужно ничего не поливать Пленочку не сорвало. Я удивлен. Ну, а что делать? Вроде бы ответили, для чего именно вот такая была конструкция, а не с полностью Мы сюда специально не ходим для того, чтобы открыть или закрыть Тем более сейчас у нас в мае месяце на территории Беларуси огромное количество дождей Правда, еще и холодно Вроде бы ответили, идем дальше Юлька, пошли так, друзья, был еще у меня такой комментарий. Какой вес у моих крольчих в 5-6 месяцев? Друзья, такой целью я, честно, не задавался специально. Потому что самый главный вес у кроликов, это, грубо говоря, до 3 месяцев. То есть самое интересное, когда в 90 дней мы производим убой. И чтобы что-нибудь заработать, нужно иметь какой-то позитивный вес. Вот такие малыши. Юлька, как всегда, тут их балует травкой-муравкой. Вот они и носятся, блин, один за одним. Мамка наблюдает, устала Между прочим, вот здесь уже три акрола произошло Из них было две разных мамки Ну, видите, окошко то сильно не погрызли Но при этом вот здесь немножко больше А в других корольчих меньше Ну, то есть, у каждого по-разному Серебро Ну и такая хорошая девочка Соломка грызет Вот еще одна мамаша Ну и хорошая, красивенькая так что, друзья, специально взвешивать я, честно, не взвешивал. Но я предполагаю, что 4-5 килограммов, ну, 4-4,5, однозначно будет. Если особенно серебро, то они будут и 5 килограммов в 5-6 месяцев стабильно. А если она будет еще, эм, как это говорят, стельная или сукрольная, она будет весить еще больше. Видите, уже она округлилась. Юлька какая-то такая. Ее спрымали на видео, ее просто. Ну, дождь топит нас, видите, мокро, бесит все это. Скорее всего, поедем мы в магазин, будем брать в рассрочку, шифер или 150 для того, чтобы сюда все это накрыть. Ну, по-другому никак не выйти из этого положения, друзья. Еще один был интересный комментарий по вот этому дому. Это тыльная сторона дом на две веранды общая площадь 87 квадратов дом принадлежит хозяйству в том, в котором я работаю получил я его из-за того, что я здесь работаю могу проживать до тех пор, пока я здесь работаю после того, как меня уволят или же я увольняюсь с данного хозяйства неважно какое количество лет я проработал запоминайте неважно какое количество лет я здесь проработаю. Я обязан освободить данное жилище в течение месяца, то есть календарных, 30 дней. Э -э общая площадь 87 квадратов, а жилая, наверное, 49 или 48. Э -э трехкомнатный зал, две спальни, кухня. Э -э отдельная кочегарка, подведен газ, э -э центральная вода, но канализация своя, то есть э -э ну, откатываем каждый месяц два раза. Но это уже нюансы. Так, что еще хотел сказать? Право выкупа, конечно же, ты имеешь, но м -м, пока мы не можем себе позволить такую сумму. А, этот дом примерно, ну, не наш именно, а в данном населенном пункте аналогичные дома, а, он блочный, из блока а, лопается, полопался частично. Оценивались в среднем 40 тысяч белорусских рублей. А, считайте как хотите. Ну, для нас это, честно, дороговато Выкупать его можно через банк, Беларусьбанк, Белагробанк Процент тоже не такой, я точно, ну, кабала, поверьте Поэтому мы пока не предпринимаем предпосылок для того, чтобы выкупать дом Может что-нибудь в наше время изменится Может какие-то проценты будут много и меньше Ну, а так купить э, здесь дом в том населенном пункте, где даже уже старших классов уже возят в другую школу. Да. Да? То есть детский садик ходит, человек 10. Не, не соврал ее? Ну, немножко плюс-минус больше. А, 12, ну, 12, ну, 12 детей детский садик. Ну и школа человек 50-56. То есть, представляете, населенный пункт большой, 640 человек зарегистрировано. Всех, ну а школа совсем-совсем маленькая Поэтому даже если я выкуплю дом С тремя детками, я останусь с домом С тремя детками, ну и наверное по Посярот поле, больше тут ничего не мак Поэтому мы не горим желанием Что-нибудь тут выкупать Правда и ремонты мы шикарные никакие Ну не делаем, ну натянули потолок Утеплили пол Ну для того, чтобы унитаз заменили там здесь. Ну там бла-бла-бла, не более того Ну чтобы жить немножко ну, Получше, чем Без ремонта в доме ну а все остальное, садишь, мадик, знаете, есть такой вариант или такой момент в нашей жизни, можно и 15 лет прожить тогда, при этом, представьте, ничего. вот 15 лет живешь в доме, ничего при этом не делаешь, там будет срач, там будет трындец, да? Поэтому мы садим небольшой садик, мы держим какое-то подсобное хозяйство, мы планируем 5-6 свиноматок запустить в этом году, мы планируем построить еще пару сарайчиков, ну и так, и так это немножко. Все, друзья, если кто хочет еще что-нибудь узнать, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, делитесь в социальных сетях данным роликом, вам мелочь, а нам очень будет приятно, что вы нас, друзья, смотрите. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, всех благ, друзья, мирного на неба над головой.